Всем привет, дорогие друзья! Ну, что хочу сказать? Добрался я до резьбовой работы, да, вот у меня готовые филенки уже нанесены с рисунком. Скоро буду начинать резать резьбой, но еще нужно нарисовать здесь очень всего многого. Но видео будет не об этом, видео будет о наболевшей теме, постоянно один и тот же вопрос можно сказать, из самого начала существования моего канала постоянно у меня спрашивают, где беру древесину. Вот. Ну, давайте и как я ее сушу. Давайте разберемся. Конечно, каждому интересно узнать какие-то новые способы. Ну не знаю, у меня как бы все по старинке, но некоторые идейки я уже выкладывал видеоролики, где я беру древесину, да, и как у меня получается. И что именно нужно делать с древесиной, чтобы она дальше сохла да там и сохранялась. Я особо не заморачиваюсь вот по поводу там сушки древесины. Вот. Но бывают такие моменты, когда мне нужна сухая древесина, на будущее, конечно, я смотрю вот если у меня там есть заказ через полгода тогда я как бы пытаюсь ее сушить если есть такая возможность если такой возможности нету я ее конечно покупаю вот у меня здесь сейчас по большей части ясень потому что множество заказов из ясеня там дальше под ясеньем дуб лежит здесь под ясином липа лежит, вот, так что а это все практически ясен ну, где-то досточек здесь ну, кубиков 5, это мало, я уже за зиму это все разобрал, у меня было кверху, вот там заложено, здесь кверху здесь только такой узкий-узкий проходик был, вот, так что ну, где-то кубиков 10 было таких хороших у меня досток, вот, так что ну, чтобы вы понимали этот 25-ка, кстати, я ее недавно купил, вот, э, так что ее здесь не было, тогда, когда у меня была полностью вся 50-ка заложена, вот, э, 25-ки, 30-ки вообще не было. Это вся покупная э, древесина, вот там в углу обрезки стоят, которые, ну, там орех, ну, которые мало идут у меня, там в основном орех, там э, какая-то акация, вот, что-то такого, вроде э, ива есть, кажется. Вот, ну и компрессор там он выглядывает, я его аккуратно, чтобы не завалить, потому что как нужно. Ну что, это все покупное, и покупаю я его специально на заказ. Вот приезжают люди, и я закупаю. Стараюсь закупать с запасом, во-первых. Во-вторых, не откладывать на потом. Если приехал заказчик... Я, недолго долго думая, сразу звоню туда по своим точкам у ребят. И сразу же еду на второй, на третий день. После того, как побывал у меня заказчик. Даже бывало и в тот же самый день ехал. Сразу покупать древесину. Потому что ну, это нестабильная, как говорится, древесина валюта Сегодня рубль, завтра два, а послезавтра 20 гривен она стоит. Так что, как говорится, нужно все быстро покупать и складывать, потому что можно будет попасть на хорошие деньги. Вот. Ну и есть, конечно, у меня древесина своих личных запасов. Немного у меня тут бардак, конечно, извините. Ну что ж поделаешь, хозяйственное дело. Это у меня вот где-то кубиков два липы короткой. Ее купил я у людей. Завалили липу вот и решили ее продать позвонили мне я приехал посмотрел действительно очень хорошая широкая доска кстати видеоролик ролик есть сброшу в описании вот хорошая доска вот 50 55 шириной так что ну очень чистая просто не было возможности ее привести на всю длину мне пришлось порезать на вот такие короткие размеры и сушить так как есть она лежит уже где-то э, с год я тогда где-то с год вот пусть она так себе и еще постоит э, до э, через пару месяцев я начну ее как говорится усиленно уже э, сушить вот сейчас попозже расскажу вот это дуб вот дуб э, то же самое с дубом получается я не покупал дуб ну, можно сказать, покупал, мне привозят, я покупаю дрова, и между дров я выбираю вот всякие стволы такие небольшие, да, которые очень чистые, пусть они узкие, но все равно они пойдут где-то в мебельные щиты на какие-то фасады и тому подобное. Так что здесь тоже где-то под полтора, может, кубиков будет, может, с куб с чем-то. Вот это орех вот кубика со2 вот снова дуб тоже из дров довольно ну древесина неплохая еще один кучка дуба тоже из дров вот этот дуб вот лежит он практически он сухой просто на улице сохранялся но после зимы я не рискую его сразу брать она у меня уже 4 или 5 лет вот эта именно доска так что все лежит там ну это такие не, как говорится некачественные доски по толщинам вот на на пилораму отвез они мне вот так видно где-то пила неправильно заточенная была и спортили где-то около полкуба вот коротеша ну физ не ладно вот у меня ясен есть ну тут тоже нормальная видна ширина. Вот 30-35 ширина ясина. Я на 30-ку порезал. Тоже где-то ну, под 2 кубика потянет. Есть еще вот такие две кучки дуба. Тоже из дров выбиралось это все. Вот видно ширина. Ну и конечно есть и сучки. Все. Ну, в принципе, это лучше, чем вообще ничего. И еще вот есть у меня три кучки, Вот получается вот еще тридцатка, еще тридцатка, ну и в принципе я взял пятидесятки еще нарубил, возможно это все, ну где-то нужно будет и пятидесятку. В принципе размер получается метр девяносто пять сантиметров, ну девяносто бывает. А стол на ножку получается 65 размер, так что это все можно обрезать, вот эти трещины. Я не заморачиваюсь, ну, не мажу вот эти трещины, потому что, ну не знаю, я как-то к этому не задумывался. Я лучше вот эти 10 сантиметров отрежу и выброшу, понимаете, ну... Потому что, когда вот эти трещины здесь помажешь, да, оно как бы не трескается. А здесь может вот полопать вот так. Когда обрежется вот так, трещина пойдет дальше. Вот. Это нужно всю доску пропитывать или что Ну, я не буду утверждать, что это как бы чем-то обрабатывать древесину, там, торцы. Хорошо это или плохо. Ну, я как-то этим не заморачиваюсь. И, в принципе, времени на это не хватает. В общем-то у меня есть вот такой чердак. Места здесь предостаточно с обеих сторон. Что я делаю? В общем-то убираю здесь. Набираю тогда, когда уже на улице не меньше 20 градусов, да, чтобы древесина сама хорошенько провеялась. да, я дала еще множество много влаги. И начинаю складывать вот здесь с тосами. Это летом, вот где-то из середины весны я могу сделать до середины осени два таких заклада. Ну, в принципе, я делал только один раз так, и у меня получилось, я сушил дуб и сушил орех. Вот, мне нужно было посушить за лето себе домой. Я сложил здесь на стосики, вот, и получается, что где-то течение трех месяцев эти стосики, ну, можно сказать, высохли до той влажности, до которой мне нужно. Ну, как-никак, золотой запас имеется древесины, и, как говорится, разделочную доску будет из чего сделать, Замагарыч, вот не умрем э, с голода. Вопрос, где, где и как я распускаю бревна, вот, я распускаю на пилораме. У меня через километр от моего производства маленького есть пилорама. Я туда отвез, денежку заплатил, они мне распустили, забрал. Все, я доволен, как говорится, и очень-очень счастлив. Вот, если эта пилорама не будет функционировать, есть у меня в регионе, за 18 километров, конечно, от меня, вот, еще две пилорамы, которых я этих, ну, хозяев знаю, да, и третья пилорама, с которой я тоже могу там договориться, вот, так что пилорам пока у меня в регионе хватает. Но если будет такая нужда, все-таки я ее куплю, хотя я немножко задумался над этим, но в ближайшее время у меня не получится. Пока я полностью не укомплектую свою мастерскую, не оборудую, чтобы у меня все отлично функционировало, я за пилораму даже и очень замысливаться и не собираюсь. Вот, по поводу сушки, все-таки тем ребятам, которые будут сушить древесину, нужно обзавестись каким-то влагомером. Вот, не знаю, вот у меня есть, я покупал влагомер, да, он, в принципе, тоже есть обзорчик такой на него. Но в принципе, что я хочу сказать, что этот влагомер, он немножко на одну единичку показывает больше вот если мы выберем вот шестерка и семерка получается на твердые породы подсветочку включим вот у меня вот получается 8 процентов влажности вот сейчас филенка на которой я уже нанес буду резать резьбу так что это получается где-то 7%, если так разобраться, но если даже обычный нормальный хороший влагомер покажет 8%, 8% для столярной работы, я думаю, что это нормально. Вот. Ну, возможно, кто-то считает ну, по-другому, конечно, но 8%. 9 процентов для работы с столяркой, я все-таки думаю, что это припустимо. вот Нужно, конечно, иметь какой-то влагомер. Он, конечно, самый дешевый покупать не стоит. Нужно какой-то купить хороший. ну В принципе, у меня такой примитивный, я задумался купить себе там хороший уже за хорошие деньги. И нужно знать влажность, потому что на вкус и на нюх мы его не определим, эту влажность это точно. Вот как-то раз я работал на, в одной мастерской, там, как говорится, отец директора, он старый столер, знаете, такой старый-старый столер, где все знает, все умеет, вот и всегда он говорит, что «О!» Пыль пошла с доски сухая. Вот. ну когда пыль идет с доски, это не обязательно, что она полностью сухая. Мог точно узнать, влажная древесина или сухая. Ну, руками вы же ее не прощупаете. Вот. Ну, в принципе, я думаю, что на вопросы я ответил. Вот. Конечно, сохранять древесину в таких условиях, как я сохраняю, нежелательно, в особенности при работе в зимнее время это очень плохо деревесина хоть и сухая она набирает влажность и несколько процентов влажности все-таки усугубляет ситуацию в работе да. но при работе я никогда не тороплюсь в зимнее время я все заготовки распилю и на бруски, они остаются там на ночь, потом вот калибрую, но не калибрую в чистый размер, остаются опять на ночь. И тогда, если древесина действительно была сухая, она отдает свою влажность, так что потом уже можно где-то через пару суток, когда она была в мастерской, поработать. Но самое идеальное решение – это хранить древесину там, где помещение все-таки отопливается, поддерживается какая-то одна температура. Это очень и очень хорошая штука. В особенности я видел у ребят, которые занимаются столяркой, э, прямо в мастерской они хранят доску и они делают это правильно. Потому что ну, это, это правильно, если есть место. Но если нет места, вот как у меня, вот и хранить негде. Так что вот такая ситуация. Есть ребята, которые заносят свою доску на несколько дней, да, она там нагревается, потом они ее обрабатывают и в течение этого всего момента в процессе работы доска отдает ту влагу, которая взяла в себя из, можно сказать, из воздуха. То, что я, например, знаю, я вам в общем-то сказал, то, что я делаю, я вам показал. Вот, думаю, что на такой вопрос я ответил. Вот, кто будет задавать в ближайшее время такие вопросы, все-таки я буду отвечать вот этим видеороликом, чтобы не расписывать каждому по отдельности, что делаю это, это или то-то. Вот. Ну, еще один такой вопрос: где я беру клей? Да, в погребе беру клей, чтобы знали. Ну, шутки шутками. Вообще-то клей покупаю я в интернет-магазине. Это WoodBoot называется магазин. Вот, смотрите. Kilto D330. Это D3 клей. Вот, все-таки уже полгода им работаю. Более-менее нормально, вот. Это раз. Во-вторых, конечно, кто захочет купить себе клей, да, возможно, масло, покрытие для древесины. Так что можете обращаться к, этим, к этой фирме. Все контакты сброшу в описании. Они подберут вам любое покрытие под ваши потребности да, и под ваши деньги. Вот, то, что захотите есть выкраски на продажу у них, возможно вам нужно будете работать с ними на длительное время они вам их продадут вот, ну, что хочу сказать, что те ребята, которые обратятся к ним и скажут, что номер телефона взяли на моем канале вы получите 7% скидки как бы от меня вот, так что, ну да, такая маленькая реклама вот, но, соответственно, советую, потому что продукции торгуют они неплохой, вот, качественный. Сам уже пользуюсь уже где-то больше чем полгода. Продукцией доволен. Проблем, знаете, ну, никаких не было. Вот. Были недавно оговоренности, как бы там заказчица сказала, что двери сыплятся. Я приехал, а оказывается, это не двери сыплятся, а пыль нужно на дверях протирать. Вот. Я только позвонил к ним и говорю, были у вас такие проблемы или нет, испугался. Ну, знаете, всякое бывает. А приехал туда, но ну, обычная пыль. Я взял тряпку влажную, протер двери, чтобы показать, что нужно двери протирать, а не э, сыпется лак. В общем-то, как-то так, друзья хотите поработать с этой фирмой все контакты в описании вот э, скажите что от меня знаете как раньше я от Виктора Александровича я понял вас все <сёк> все <всё. сёк> вот как то вот так это будет смотреться но все равно э, скидочкой семь процентов для первого заказа это будет очень нормально но если будете работать на уровне профессионального да там где очень множество много партий будете заказывать так ваша скидочка может вырасти в 25 процентов ну что друзья в общем то на все ваши вопросики ответил хоть и видео затяжное но я думаю что было полезное для вас так что пишите комментарии как вы вы заготавливаете древесины как вы выходите из положения вот и возможно какие-то еще вопросы у вас наросли после этого видео буду пробовать отвечать у меня все друзья всем пока всем крепкого здоровья до новых встреч